Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим ягодный острый соус. Для этого нам понадобится черная смородина, уксус винный, вода, соевый соус, чеснок, томатная паста, сахар, имбирь, черный перец молотый, красный перец жгучий молотый. Винный уксус разводим с водой 2 к 1 в соотношении. В сковородку высыпаем нашу черную смородину, заливаем и начинаем уваривать. Увариваем на среднем огне. Как-то наша масса уварилась, добавляем имбирь и чеснок. Обвариваем варим еще 2-3 минутки. Измельчаем в кашу все подгружным блендером. К нашей кашице добавляем наши специи. Соевый соус. И все перемешиваем. Пробуем на вкус. Добавляем перец или сахар. Даем нашему соусу настояться часа 3-4. Соус идеально подходит к овощам, к мясу. Приятного аппетита!